Приветствую вас, друзья, на связи Евгений Иванин. В этом видео попрошу вас быть очень внимательными, потому что я расскажу, как вы в ближайший год сможете стать миллионером. Это реально так, я сейчас разложу все по порядку, чтобы вам было понятно. Прежде всего, начну с того, что мы с вами будем работать в закрытом клубе, то есть это закрытый клуб. У нас уже есть обучающие видеоуроки, у нас есть школа интернет-маркетинга, где человек сразу получает готовые решения для бизнеса. То есть это готовые воронки продаж, это готовое обучение, которое рассчитано на несколько месяцев. То есть человек получает не просто пустышку, да, входя в, в клуб, а получает готовое обучение, которое поможет ему научиться создавать курсы, создавать свои сообщества и зарабатывать на этом еще больше денег. Но очень большая проблема у большинства людей, то что они хотят зарабатывать сразу, да, а учиться им некогда, и поэтому когда они учатся, деньги им не поступают. Мы решили немножко изменить подход и сделать так, чтобы вы смогли зарабатывать практически моментально, то есть с первого дня нахождения в нашем клубе. То есть, вступая в клуб, любой из вас получает сразу готовую воронку продаж и инструкцию, как эту воронку рекламировать. Причем вход в клуб, он условно бесплатный, стоимость всего 1 доллар на 7 дней, то есть за 1 доллар человек получает не только 7 дней доступа к закрытому клубу, но он также получает готовые воронки продаж, которые стоят более 5000 рублей. Я не знаю, вы бы согласились за 1 доллар купить готовые воронки продаж, готовые шаблоны сайтов, которые можно установить и начать зарабатывать уже свои первые деньги через интернет? Я думаю, да. То есть, за 1 доллар человек сразу получает готовые инструменты, которые стоят намного-намного дороже. То есть, это одна из, так скажем, тех ценностей, которые человек сразу же получает от клуба. Второе. Мы проводим еженедельные встречи, еженедельные вебинары, на которых. Отвечаем на вопросы, которые возникают у учеников нашей, нашего закрытого клуба. Также будут проходить живые встречи и только члены клуба, то есть только те люди, которые входят в закрытый клуб, смогут посещать эти живые встречи абсолютно бесплатно. Также мы будем организовывать совместные путешествия. Конечно же онлайн обучение это хорошо, но когда еще совместно путешествую, что это еще лучше. И давайте мы перейдем непосредственно к маркетингу, да, потому что сам клуб, он будет постоянно дополняться какими-то материалами. Плюсом еще все, кто входит в наш клуб, получают дополнительные скидки на сервисы компании Freedom Technology. То есть это опять же экономия денег. Ну, например, стоимость аккаунта. У нас сервисе SpawnPay стоит там, 490 рублей в месяц, для членов клуба это будет стоить в два раза дешевле, то есть на 50% дешевле. Только ради экономии денег люди все равно будут присоединяться к клубу. То есть те ценности, которые дает клуб, они намного превышают те деньги, которые люди за это платят. Давайте теперь перейдем непосредственно к тому, сколько вы на этом сможете зарабатывать. Сейчас просто на минуточку подумайте, сколько ваших друзей хотело бы вступить в этот клуб всего лишь за 1 доллар и ну, грубо говоря, получить уже готовые инструменты, готовую воронку продаж, которая поможет им собирать подписчиков и зарабатывать первые деньги. Просто подумайте на минутку. Это десятки людей, практически, ну не знаю, каждый, кто занимается интернет-бизнесом, любой человек захочет получить такие инструменты за, как говорится, по, халяве, по халявной цене. Но давайте мы перейдем непосредственно к партнерской программе, которую мы продумали специально для вас, чтобы вы могли в первый год уже выйти на хорошие доходы, в первый год вы смогли э, и одновременно и зарабатывать, и обучаться, и в конце года, чтобы вы смогли уже создать свой собственный бизнес полноценный, набрать уже полноценную базу подписчиков, сделать свои информационные продукты, потому что у вас уже будет опыт, э, в создании информационных продуктов, так как мы этому будем учить вас, да, и создание продуктов, и запуски, и все остальное в школе интернет-маркетинга. В течение года, мне кажется, любой может обучиться, если не будет отвлекаться от обучения. Ну, к слову говоря, если брать предыдущую школу интернет-маркетинга, то месяц обучения стоил в школе 1900 рублей. Ну, минимально со скидками мы отдавали это обучение за 990 рублей без поддержки. Здесь же, по сути, вы платите те же самые деньги в месяц, но только пропорционально, да? то есть и в любой момент можете отписаться. То есть, если вам школа интернет-маркетинга не нравится, не нравятся те продукты, которые мы вам даем со скидкой, либо отдаем бесплатно, либо вообще вам ну, надоело все это сообщество, вы можете в любой момент отписаться и, грубо говоря, 1 доллар заплатили, тут же отписались и через 7 дней у вас доступ в клуб закрывается, с вас перестают списываться деньги. Каким образом работает партнерская программа? То есть человек сначала хочет попробовать, а в течение 7 дней ему дается эта возможность, и он платит всего лишь 1 доллар, то есть 65 рублей для вхождения в клуб. Если брать партнерскую программу, то с первого уровня вы зарабатываете 50% с каждого платежа, со второго уровня вы зарабатываете 10% с каждого платежа, с третьего и четвертого по 5% а с пятого уровня опять 10%. Для чего мы так сделали? Чтобы вы могли по максимуму заработать денег с пятого уровня партнерской программы. И теперь давайте посчитаем то, что, допустим, вы первую неделю считать не будем, да? то есть 50% от 65 рублей это 32 рубля, то есть это не такие большие деньги. Да? Мы будем считать, если человек остается в клубе, Ему все нравится, он продолжает просто обучаться, зарабатывать одновременно с этим деньги по партнерской программе, а эта партнерка будет закрытая. То есть по ней смогут зарабатывать только те, кто находится в клубе и те, кто оплачивает свое обучение там, в течение года, там, в течение месяца, неважно. Да? То есть как только у вас оплата прошла, вы участвуете в партнерке. Оплата не прошла, соответственно, партнерка для вас закрывается, и вы перестаете зарабатывать. Представим, что за один месяц, вы пригласили всего 10 человек, то есть 10 партнеров. Мы этому, кстати, вас научим. Причем нам это интересно сделать, чтобы вы в первую неделю, пока еще у вас идет тестовый период, вы пригласили как можно больше людей на обучение. Почему? Потому что вы сможете тем самым окупать свое обучение. То есть всего 2 человека, то есть два ваших друга, которые захотят обучаться в школе интернет-маркетинга, будут полностью оплачивать ваше обучение в течение года то есть это достаточно простой такой метод да то есть достаточно даже два человека пригласить за первую неделю и все грубо говоря вы уже не платите из своего кармана за обучение и при этом можете спокойно зарабатывать деньги но представим что вы пригласили всего лишь 10 человек э, и рассказали им о школе интернет-маркетинга то за первую неделю то есть каждую неделю вам будет начисляться по партнерской программе 140 рублей с первого уровня. За месяц это получается 560 рублей. Если у вас будет 10 партнеров, то в месяц вы будете зарабатывать дополнительно 500, 5600 рублей. Но на самом деле я знаю партнеров, которые по 10 человек могут приглашать в день. Да? Ну, мы берем такие минимальные цифры для новичков. То есть 10 человек пригласить за месяц – это... Ну, не знаю, мне кажется, каждый сможет, только ленивый не будет этого делать. Даже если вы просто в ленивую, мне кажется, запустите рекламу, будете набирать подписчиков, в любом случае наберете этих 10 человек. Ладно, в любой момент вы можете всегда отписаться, если вам что-то не понравится. Вы зарабатываете 5600 рублей в месяц. Со второго уровня вы зарабатываете 10%, то есть, когда ваши партнеры получают ту же самую воронку продаж, начинают обучаться в школе интернет-маркетинга, они получают все маркетинговые инструменты и инструкцию, как все это дело рекламировать. Что получается? Со второго уровня в неделю вам с каждого человека, то есть с каждого партнера, который обучается в нашей школе, вы получаете по 28 рублей. Соответственно, в месяц это получается с каждого человека по 112 рублей. Если ваши партнеры также сделают, ну за месяц, грубо говоря, пригласят по 10 человек всего лишь, да, то на втором уровне у вас будет 100 человек обучаться. Ну в нашем обучении, так скажем, будет 100 человек. И вы будете зарабатывать в месяц 11 220 рублей со второго уровня партнерской программы. Это уже неплохо, это полностью окупает ваше вложение в обучение, потому что с двух уровней вы уже зарабатываете практически 15 тысяч рублей Ну, у кого-то, Конечно, нету таких, не знаю, может быть, есть такие зарплаты, да, сейчас по 15 рублей, но ну, по крайней мере, пенсия вам уже обеспечена, как говорится. Идем с вами дальше. С третьего уровня вы зарабатываете 5% с каждой оплаты ученика, то есть, еще раз повторюсь, оплата снимается каждую неделю. Но если ученик отписался, то вы, соответственно, с него не получаете вознаграждение. Мы будем делать все возможное, чтобы люди продолжали обучение в нашей академии интернет-маркетинга. Наша задача обучить как можно больше людей интернет-маркетингу и сделать так, чтобы они зарабатывали свои деньги уже в первые 7 дней. Даже может быть в первый день после продающего вебинара, так скажем. Итак, с третьего уровня вы зарабатываете 14 рублей с каждого партнера, который пришел по рекомендации партнеров второго уровня. Соответственно, в месяц с одного партнера вы будете получать 56 рублей дополнительно. И по идее, да, если вот эти вот 100 человек выполнят минимальные требования, 10 партнеров каждый пригласит, то на третьем уровне у вас уже будет 1000 партнеров. И таким образом с третьего уровня вы будете зарабатывать уже 56 тысяч рублей в месяц. Это тоже неплохо. Итого у вас получится примерно 60, ну, около 70 тысяч рублей в месяц, что является уже достаточно хорошим таким доходом, и вы можете спокойно уже куда-то уехать, путешествовать даже. А, идем с вами дальше. Четвертый уровень. Вы также получаете 5% с каждой продажи, да, то есть с каждой покупки ученика. А, это 14 рублей, 56 рублей с ученика в месяц. И далее, что получается, если эти тысячу человек пригласили по 10 партнеров, то по идее на четвертом уровне у вас может быть 10 тысяч партнеров, то есть 10 тысяч учеников. В принципе не такая большая сумма, точнее не такое большое количество людей, 10 тысяч человек, но уже с этого четвертого уровня вы зарабатываете 560 тысяч рублей что очень даже неплохо вы можете позволить себе купить уже автомобиль то есть каждый месяц по какому-то недорогому автомобилю покупать ну и тем более уже путешествовать в хорошие места вип каких-то жить в апартаментах и так далее вот в принципе ну, это доход около 10 тысяч долларов да если в доллары переводить что происходит дальше пятый уровень мы сделали партнерскую программу 10% с пятого уровня, и вы также зарабатываете с каждого ученика, который попадает на пятый уровень от ваших партнеров, по 28 рублей. Соответственно, в месяц с каждого такого партнера вы получаете 112 рублей. Таким образом, если, опять же, при условии того, что эти 10 тысяч человек пригласят по 10 партнеров, вы получаете на пятом уровне 100 тысяч партнеров. Я понимаю, что это может произойти там не через месяц, не через два. Может быть это произойдет к концу года, да, то есть 100 тысяч партнеров при таком маркетинге, при тех инструментах, которые мы даем. Это вполне возможно. И, Соответственно, с пятого уровня вы зарабатываете 11 миллионов 200 тысяч рублей ежемесячного дохода от тех партнеров, которые обучаются на пятом уровне. Если сложить все это вместе, то получается около 12 миллионов, либо а, около... 200 тысяч долларов, что очень даже неплохо. Опять же, сколько партнеров будет на каждом уровне, это все зависит от вас, да, от вашего желания. Наша задача научить вас зарабатывать, дать те инструменты, которые у нас есть. А у нашей компании есть очень много сервисов. Это хостинговая компания, это сервис приема платежей, это комната для вебинаров. То есть у нас есть практически все инструменты которые помогут вам развивать ваш бизнес и, соответственно, делать большие продажи. Я прекрасно понимаю, что за один месяц никто не может научиться полноценно зарабатывать большие деньги, да, создавать свои какие-то курсы и так далее. Но на протяжении той программы, которую мы будем проводить в нашей школе интернет-маркетинга на протяжении года, вы в любом случае научитесь э, создавать свои продукты, вы научитесь... Э, делать запуски, ну и, соответственно, зарабатывать хорошие деньги. И в течение года вы сами сможете стать одним из учредителей, так скажем, клуба, соавторов клуба, да, и продвигать свои продукты через клуб. На этом, в принципе, все. Если вам интересна партнерская программа, еще раз повторюсь, она закрытая, только те, кто находится в клубе, может по ней зарабатывать. Прямо сейчас, по ссылке ниже этого видео, переходите к оплате. И как только вы оплатите, вы сразу попадаете в клуб, Получите небольшой небольшой видеоурок о том, что нужно сделать, как активировать пин-код и так далее. Да? То есть все инструкции будут высланы вам на почту. Опять же повторюсь, первый платеж за первые 7 дней всего лишь 65 рублей. За эти 65 рублей вы уже получаете готовые материалы, доступ в клуб, в чат и так далее. Если вам что-то не нравится, вы в любой момент можете отписаться от подписки и с вас уже больше не будут сниматься деньги. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Ссылочка на вступление в клуб находится ниже этого видео. Ну а я с вами прощаюсь и встретимся уже в клубе. Всем пока-пока.